Рассказывайте, куда приехали. Влез за, за грибами. Кто первый-то найдет гриб? Не знаю. Я Но думаю... Я думаю, я найду. Думаю, я... Я... Я... Я... Я... Ну, мы сейчас туда пойдем. Пойдемте, пойдемте, что вы встали-то? Мы же грибы ищем, а не траву. Я там шветочек, ну. да, я был, я не вы расходитесь я не друг от друг друг друга там маленько, вы так не найдете? Что, нет я грибов? Не Ой, я да, <свят> да ладно. Да. Ничего страшного. Че? Чё... <свят> <свят> Какой там внутри дерева гриб. Вот. Поганка тоже там, да? Поганка. Одни поганки. Нет, я, вот я две нашел. Ну, ничего страшного. А я даже нашел. Высохнешь быстро. Ну конечно <свистит> на солнце. Ну да, но солнце-то жарко. Ну что, ребята, как у вас дела? Нормально, нормально. Не нашли грибов еще нет, что ли? Нет. Устали? Нет, нет. И не устали. Нет, нет. Понятно. А я муравейник нашел. Что ты нашел? Муравейник. Но вон, ждали. Да. Ещ раскашивать. Не ну, знаю. Да. Потело что. Потело? Жарко. Да. А грибов нету, да? Ну да. Ну что, мы найдем грибы, так кто как думает. Здесь не найдем, то только надела. Чего такое? Коша сгорела. Ну что себе, пожар был, да? Смотрите, яма какая, что? яма какая, видали? Нет. Кирилл, а мы здесь вот, что нашли, и какие-то листики. А я еще один грибок нашел Я же говорю, я найду. Ну, да. Ищите гриб. Нашла, Виктория? Да. Сейчас Валентина его срежет. Шля... Шляпка срезалась. Молодцы. Целый, не червивый. Дай мне шляпку отбежать. Ну, ищите еще, может еще есть, я еще один вижу, Капу. ищите, ищите. Это, смотри, целый гриб, гриб. Может, может, вот вот а поднимать. я еще один гриб вижу, ищите внимательно. Все, получается у вас. И сейчас я Давай, ищи. Сейчас. Молодцы. у деда-то много да, грибов, что ли? А? У деда-то много гри грибов? Дедушка, дедушка, вот этот тебя сейчас обрезали мне. Ой. Настолько вкусно, что муравьи едят, да? Даже сыр они муравьи. Ладно, пусть они а его едят. А еще муравьи пальцы. Поганка, да? А там впереди есть нормальный грибочек. Ну а вы? Давайте на пополам тогда. Нет. А чё? Ты его уже. Ого. Угу. Ножку. Кому ножку? Да никому эту ножку. А -а -а. Давайте по очереди будете грибы делить. Пять. Пять. Ну вот сейчас который дал. Валюшка вот смотрите, решки с Кирюхой теперь вы. Вот маленький. Видите? все получается далее кухонный ножик да игрушечный целые не червилы лажить в корзинку да. на этим ножиком аккуратно вот только ножиком. Да. Целая моя, Целая. Да целую он должен. Быть. Мама дома проверить да? Малюшка, вон впереди еще гриб, левее, прямо. Вот еще, Опа, вот я еще, Микушка, и это... да, вот этот режь. Хорошие, да, грибы? А давай ножку eso. я еще пониже а срежу. Вс, вот, вот, вот, гриб, грибочка прям. Все, лишнее ото есть. Уложи в корзину. Лишняя уже положил. Маслы. А вот ряпушка маленький У увидела, да? Да, ножичком tampoco. давай. Я уже. Шляпку оторвала, да? Да. На вот. держи. 9-10. Ой, один. У меня почти Полно полное ведро не уже насобирала что да. ли уже пол корзинки тоже где-то дед уже насобирал что ли у вас сидит полная уже почти полное. ничего себе Да. Можем сюда хоть тоже я хоть что-то нашел не хоть Хоть что-то. А у нас 12. Грибок. Вот. Гриб-боровик. Толстенький. Толстенький, вкусненький, наверное, да? Чё, он реально толстенький. Да нет, целый он. А ты видишь? Я вижу гриб. Он мой будет. Ищите. Ну вот рядом. Рядом? Что? Сдаетесь? Да. Ищите, ищите. Давай, ищите раздаемся. давайте. А, а, а, а. О, нашла. Всё, получается тоже добрый еще один гриб есть ищите ищите вы же за грибами приехали ищите а то я вам все ищу ищу ищу как получается Дайте кирюхи срезать. Кто там все залетел? Пока не вижу больше. Ну, кирюха не получается у тебя. Все получилось. Добрый. Гриб еще нашла, что ли? Да, он старый. старый. только, ну хорошо. Уже нашла, уже хорошо, молодец. Ты говори, куда а не вы там. что не ищете? Нашла. Ого, какой маленький. Маленький. маленький. маленький, Дед, наверное, или кто-то перед этим нагнет не дед уже засохший. Кто-то не дед, я думал, дедушка сегодня находил. Это уже засохший, кто-то до этого искал. Вот еще один есть. Ищите. Я сам тогда срежу. Опачки, да? Все почти полное. Ты только не растеряй грибы-то. Все, давайте Еще ищем. Я... Ирюха, айда уу. тебе, смотри, какой гриб большой. Ну я его ежу. И ты его есть будешь потом дома. Он не любит Ты не ешь грибы, что ли? Да, ну, я их не ем. Он только собираешь, что ли? Тоже Ножка добрая? Ножка добрая. Да, это так это вы с этой. Он внутри-то добрый. Ложите, бабушка разберет. Кто видит гриб? Не я. Вон Левиновы двое. Виктория, ай дай сюда тогда или кто? Давай ножичком я срежу, держи за шляпку. Что, добрые а у вас 20. грибы? Оба срезали? Да. Добрые? Да, гриб такой, что ли? Ну-ка, ну это поганка да. это не тот гриб. Ай да, подсказку дам, а там мы так долго будем нарежь. Хочу. Аккуратно режь. Аккуратно. Буду. Давай мне ножичку. Что? Не тяжело вам носить? Нет. -то ищем еще. Тут еще должен быть где-то рядом. Я нашла. Хороший. Хороший. Может, папа, поганка? Нет. Едобный. В какой стороне машина? Вон там думаете? Еще кто как думает? А я вот думаю, что там. там. А Кирюха, ты думаешь, где машина? Сейчас да. скажи, разгляжу и через лес, да, сначала. В какой стороне машина-то? Вот там все в трех разных направлениях показываете, да? Ладно, и дайте тогда за мной. видите гриб я да. кирюшка или кто там валюшка решки прости перешагнула его его ты видела Это да. ты добрый я. Я валя маленький он какой нашла грибочек Эти, Ищите еще. Видишь гриб? Я? Но он где-то тут есть, да? Ну я тоже не вижу, но он где-то же есть. Нашел. Срезай. Не торопись. А будки потерял. Не торопись. Они его еще не видят. Вон впереди светленький. Давайте эти кирюшки срезать. Вот он. Маты. Что, устали? Нет? Еще будем ходить что ли? Да. я устал. Устал? Ну сейчас мы идем в сторону машины. Я тебе гриб теперь нашел. На ноже. Аккуратно. Пониже еще режь. Ну так вот. Ну так хоть режь. Полная Ищите. Еще должны быть. Ну что, видите гриб? А я вижу. Даже, наверное, я не один вижу. Алюшка, вон, влево, видишь? Кирюха, а ты сюда, да? Вот еще грибок. Папа, да. я здесь нашла. Ну ты что-то не вываливай. Он какой маленький. маленький. Не поганка хочет? Нет, хоть не поганка. Смотрите, мелкий. А я еще мельче нашел. Мельче? Вот, вот. вот какой Папа маленький. Фермия. У нас первый. У нас червивый. 15. Сейчас найдем еще не Все, завершили. Охоту на грибы. Довольны? Да потом поедете да. а завтра мы поедем? нет наверное не знаю Завтра mm -hmm. видно будет Хорошо. ну что в общем ребятешки это уехали у нас домой а я-то еще выкал все по лесам брал вот в общем я пакет всяких разных но большая часть тут подосиновиков и здоровые и маленькие и всякие всякие как-то вот так вот.